Да. Да, да. Здравствуйте, здравствуйте. Да, я вас слушаю. У меня некоторые ситуация получилась. Я правильно обратился. А на годанеточка.ру. Да. Я в последнее время очень много денег проиграл в казино. Вообще не везет. Да, Там понятно. уже все плохо. У вас есть? услуга, которая поможет э, хоть как-то мне карму поправить, чтобы... Как вот а вот. Эдуард? Я работаю с такими случаями, как у вас. Что для этого можно? Если у вас сейчас не удастся, то есть нужно по форсуну вам финансовую чакру открыть. Может быть, она открыта у вас? Мне кажется, чакра. Отправляйте на WhatsApp фотографии, даты рождения, я вас просматриваю, плачиваете гадания рублей. В течение 30 минут я вам на первом не призму. Я сначала проведу диагностику, если Есть много обрядов. Я должна посмотреть, какой именно вам подойдет. Я очень надеюсь, что вы мне поможете. А можете мне, пожалуйста, написать в WhatsApp? Е? Я уже, я из-за волнения уже потерял вообще понимание, как пользоваться телефоном. Анна, а через сколько я смогу снова поставить ставку? Это возможно в течение часа? Пока ничего не ставьте, Эдуард, подождите. Раз у вас неведение идет, значит, вам нужно сначала посмотреть, а потом уже решить, что всего и как. Блин, кого нужно отправить? Девюрофаера, можно. Давай Руфайра, да. У него, же, он, у него не везение, он два финала проиграл. Да, хорошо. И сейчас третий будет. Сейчас мы поможем. Давай на попадет. Вот, это смотри, это фука. Извини, Рупа. О, все, она прочитала. А какого он года рождения? 95 й Отправляйте фото без очков. Да он шутит, что ли? Почему в очках только? Да что это такое? А, во. Есть. Да да да. да, да, да. Вау. Да, да. И там есть что-то? У вас сейчас идут в бою плане и неудачи. Хорошо, осматривай. Что это такое? А зайди на халтаву, посмотри, как короче, Уруфайра идет. Сейчас представь, мы дождется киллы будет еще, делать. 4-1 ведет пока. Алло. Я посмотрел на воск. Это страшно. То есть все-таки есть за что. Карма, то есть кто-то... Что там? Все плохо. То есть не только стекла финансовая закрыта, на вас есть негативное воздействие, которые э, удачи у вас идут не только в плане выигрыша, а в плане жизни, в плане общения, в плане работы, там, спорта, можно сказать. Все на нервах. Есть такое? Да, прям в, в точку, что ли. Анна, а, да. вы можете это исправить? Да, я могу это исправить отчитать воск и сделать несколько выливания водка. Я просто... У меня такая сейчас ситуация. Сайт, где я ставлю ставки, он закроется уже совсем скоро. Можете ли вы со мной сейчас посидеть и я попробую поставить ставку? Может быть, именно сейчас повезет, если вы сможете что-то сделать с воском. Смотрите, если я вам сейчас пообещаю, как бы я не могу говорить вам 100% гарантии. Вот мне нужно сейчас поставить ставку. Она отыгрывается, то есть там у меня как монетка в то есть ну красный, черный. Мне нужно отгадывать. Может быть вы мне поможете? Каждая ставка по 8 тысяч рублей. Может быть вы можете что-то с воском, может быть поджечь его? Значит, на 3 дня. О, хорошо. Вот давайте вот давайте начнем сейчас. Сейчас 10 тысяч рублей. Чтобы я эту У меня сейчас все деньги. На сайте она можете просто молитву зачитать Хорошо, я почитаю. Поставьте на красную попро, потом перезвоните. вы должны сказать две цифры 1734 то есть до 7 две цифры от вас и это будет самое правильно 11 Один... ой до 5 извиняюсь это уже все. Я вам сказала, сам. все все готово 17 вы сказали сейчас сделаю из да. пробую 17 Фак. Если сейчас падает ножик, я не знаю, что будет. Она сказала красная, сейчас ставь на красное. Фак. Э, 10 тысяч рублей на карту. Подожди, она что сделала с воском нашим? Как ревоо! Сколько это стоит? Воу! Что это такое? Ставь Да Все равно! Красное, говорит, ставь на красное! Как ты, как ты думаешь, она реально, типа, новый воск нам взяла, что-то с ним сделала или уже фотку? Дай фотку, с... фотку какую-то. Ну, мы ща, чувак, бросила. мы сейчас 100, 100 баксов заработаем. Позвоните, скажи мне, я бы выиграл. Анна, я вас обожаю. Чего? Я вас обожаю. У меня залетела, у меня залетела ставка. Выиграл, выиграл. 18 тысяч рублей. Ну, короче, мне нужно еще вернуть около 40 тысяч рублей. Когда я с вами был в диалоге, у меня как будто уверенность появилась в себе. Пожалуйста, можете не уходить, покажите. 5000, сейчас, я скидываю сейчас вам деньги Еще можете говорить цифры, до 15, две цифры до 15 4 и 7, да? Ага, делаю Крутится, крутится, крутится и... она это было близко 1 до 14 сейчас, до 14 назовите Так как я оплачу, если я проигрываю? А, назовите до 14 еще две цифры Так, крутится а, она, возможно, сейчас будет что-то. А она, прогорели еще раз. Давайте еще раз. До, уже до тринадцати. Все последнее, последнее. Правда, последнее. Две цифры последние. Блин. Ну короче, она сколько? С, 50? Потратили на звонок 50 50 рублей 15, а в итоге а, получили 100 баксов. А еще пятьсот рублей она попросила за воск. Да. Нормально То есть фиксируем прибыль а, Да, извиняюсь, что такой поздний звонок Но у меня очень серьезная ситуация Я не знаю, к кому обратиться Я не знаю, что случилось с моей жизнью в последние два месяца, вот как только начался этот коронавирус Я замечаю, как будто кто-то меня проклял Я азартный, зависимый луноман И в последнее время я просто проигрываю любую ставку Как будто кто-то меня проклял Я не знаю, что делать Вот я прямо сейчас на этом сайте, вот где ставлю Я могу, не знаю, можете вы со мной сейчас посидеть, много быть с вашей аурой сможем что-то сделать я так прогорел уже на огромную сумму просто на огромную. чтобы выиграть на этом сайте нужно назвать две цифры э, до восьми я уже все прогорел я вас больше верю 15 пошла рулетка так, все, всего хорошего. Пож... стойте стойте стойте стойте пожалуйста еще одну еще две цифры пожалуйста еще две цифры и все до 7 он, я выиграл. Я выиграл 100 тысяч рублей только что. Фак, блин, я хотел его держать, ладно. Нож. Я тебя не Я, что ты Я тебя возьмал как экстрасенсу, получается. Экстрасенс надо. Чувак, что это-то? Сто долларов. В принципе нормально. А нет, больше не выпадет. Не выпадет? Нет, я я не чувствую наш. он дорогой. Наверное. 35 долларов. Москва. Чувак И сейчас нужен нам финальный чел, которым я просто скажу Поверь в меня сильно Что-то сделай со мной Да, здравствуйте Нашел вас на сайте Друзья, посоветовали Я обратился, правильно? А, Екатерина, вы? Да, да У меня ситуация такая очень сложная Может быть, она часто повторяется у всех У меня проблемы с азартом У меня зависимость Я лудоман вы играете, правильно воспринимаю? Да, я играю и проиграл за последнее время около 400 тысяч рублей. Что мне надо сделать, чтобы пошла белая полоса в моей жизни? Я уже устал. Как вас зовут? Эдуард. Что я могу вам посоветовать? От этого я не лечу. Сами понимаете, вы сейчас говорите, что вы очень много денег уже проиграли. Вы должны сами себе мысленно это как-то подгонять к этому и останавливать. Хорошо, я обещаю, это мои последние ставки будут. Можете, вот я сейчас на сайте, можете, пожалуйста, просто называть мне две цифры до семи? Нет, я этим не занимаюсь. Две цифры до семи, пожалуйста, две цифры до семи. На любую ставьте, ставьте пять. Пять? Пять и сколько? Ставьте пять. И? и ставьте 3 Хорошо, пробую. Крутится и Крутится, сейчас посмотрим и В рулетку играй Да, в рулетку играем Все, Прогорело, давайте еще раз, до 6 уже Я в это просто не играю. Да, и... Нормально, нормально, нормально Все хорошо Расскажите еще, я уверен, что ваша урба поможет Ну, 6 и 4 Крутится мимо Так, давайте до 5 сейчас 5 ходов осталось, давайте попробуем до 5 1 и 3 Рулетка да, каждая играет эти деньги я опять прогорел. Так, 1-4 Короче, останавливайтесь Четыре хода осталось У меня уже и так куплены эти билеты Нужно доиграть 3-4, сейчас попробую Мимо Ай, как же обидно, как же обидно До трех Два-три Два-три? Да Сейчас вы восстановите свои проигрыши Все, и сейчас до двух Как сделать? Один-два, два-один Ну, давайте один-один так, мимо, и последний ход у меня остался. Сами ставьте уже, вы со мной очень много денег проиграли. Да, все, проиграл. Все, с вас 50 тысяч рублей, можете скинуть на карту? Так, давайте номер карты. Ладно, спасибо большое. Удачи. На, мне она еще, да, она да. Ребят, ну ролик забавный получился. Ну, типа, это такой роф. Я давно хотел записать. Я хотел записать это в жизни, позвать кого-то на дом. Но, Но позвал меня да, я позвал Аункера, он получил средств. Но а, звать на дом я подумал, что это опасно, потому что всякое возможно. Тем более, когда он увидит камеру, он испугается. Короче, будет неправильно. Не Поэтому сейчас а самое правильное это было позвонить. И ролик получился уже. Всем большое спасибо, кто смотрел, Вы, Мы сегодня заработали на ножек мы сейчас заработали Минилвер 200 долларов Я 30 долларов потратил, мы заработали полтысячи долларов Что это такое? объясните, пожалуйста Чувак, что это такое? Вообще, ты это видишь? Ребят, я потратил, клянусь, 30 долларов мы заработали. Да, я ту м продал. Это 90 долларов. 90 плюс 150. Ну, это 230. Плюс 35, 250. 500 долларов, и, и другие скины, то это 500. 500. долларов. Боже. Это, это, это, это и такого не было. Все, кто открывает кейсы, ребят, звоните экстрасенсам. Они помогают. Главное, чтобы Руфайр бы выиграл сейчас. Куалу. Все, мы смотрим за Руфайром, как он будет играть. Всем большое спасибо. Это был Аун, Крыя. Ссылки на наши соцсети есть в описании. Спасибо большое всем за подписку. И не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока. Ролик был очень классный, заслужил лайк.